Мне в судный день спокойствия не снится, Когда уродливый восстанет легион, В миг пронесется смерти колесница. Дэвил Майкрай, подписанный фургон. И моя жизнь наполнится рутиной, убийство демонов, спасение миров, все как всегда. Меч станет гильотиной. и Шафот сотрется от шагов. Поднимайтесь, прошу. Разом все не стесняйтесь. В моем шоу место каждый из вас заслужил. Здесь искусство вершу. Ну же, присоединяйтесь. Все вокруг меня круто. Я вас окружил. Да прольется вино из разбитых бокалов И на гранях клинка засвергает ваш смех И жнецы поспешат по заполненным салам Они где-то плетутся, но обслужат вас всех С чего же взяли вы, гротескная толпа? Что сцена вам принадлежит по праву? Здесь танец мой, моя лежит тропа Ох, демоны, ну что же вас за нравы? Как неизбежен торжества успех, Так неизбежно оно движется к финалу. На годы памяти часы потех. К счастью, последняя песчинка Все еще не пала. Здравствуй, Уризон. Так ведь тебя называют. Хотя знаешь, со здравием я поспешил. Твои легионы во мне лишь задор раздувают. Бой с тобой будет лучше. Я его заслужил. Выстрел, струны пронзил, что между нами натянуты. Вот он, мой звездный час. Я такие люблю. Вихрем планы сломлю, что тобой упомянуты. Ты не бог, ты лишь демон. Я вас всех истреблю. Шаг в сторону, выстрел и все повторить. Мятежнику просто броню разрубить. Еще ты не понял, меня не сломить. Не сможешь поймать, не достать, не убить. Движения мои всегда будут точнее, и кровь горячее, сто крат мне острее силен, я сильнее, быстро ты, я быстрее, пусть ты демон. Но я тебя злее.